Михаил Пришвин Кавказские рассказы Желтые круче В заповеднике на Северном Кавказе любимейшее мое место это желтое круче, где собирается очень много разных зверей, особенно кабанов. Эта круча, сложенная из желтого песку глины и гальки, высится над долиной не менее как метров на пятьсот и неустанно осыпается. Далеко можно слышать шум рассыпающейся горы, а когда ближе подойдешь, то и глазами прямо видишь, как скачут камни с высоты вниз. Дорожка, по которой проходишь к желтой круче, теперь у самого края пропасти, а пятнадцать лет тому назад была в трех метрах от края. Так вот, значит, за пятнадцать лет рассыпался пласт горы толщиной в три метра. Это немало. Я пришел сюда впервые с двумя охотниками. Один был замечательный рассказчик и шутник Люль, другой Горун, очень молчаливый человек, зато основательный и до крайности честный и верный. Мы пришли к самому краю горы и сели под деревом, корни которого обнажились и как длинные косы висели над бездной. Все трое мы довольно долго молчали. Мертвая гора жила своей шумной жизнью, а мы, живые, притихнув, молчали, и звери тоже, множество разных зверей скрывалось в окружающем лесу, спали кабаны, мирно паслись олени и козы. Заметив несколько коз внизу, я спросил Люля, как ты козы вон там пасутся и не боятся шума? — Коза хорошо понимает камень, — ответил Люль, — для того камень падает, чтоб коза не дремала и всегда помнила, не тут ли где-нибудь люль. Этим и начались рассказы Люли возле желтой кручи. Но только на таком русском языке, что мне больше приходилось догадываться, связывая те или другие понятные слова, больше самому сочинять, чем прямо брать от рассказчика. В особенности трудно мне было понять значение слов какого-то магнита и какого-то дерманта, обозначавших какие-то силы. Да, я понимал, что это силы, но различия между магнитом и дермантом не мог себе уяснить. И для этого Люль вынужден был дать мне примеры и случаи своей охотничьей жизни, по которым я бы мог догадаться, чем отличаются между собой силы магнит и дермант.